Потребление газа зависит от сезона. Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году, даже после холодной зимы в Европе, многие страны не стали этого делать, понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка, и тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх. Повторю, рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят. И как пытаются делать некоторые наши партнеры. Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься.